Глава 37. Серебряная нить. Так что в кавычках друзья нам со Светланой скучать не давали и в прямом и в переносном смысле. После бурных событий конца августа на некоторое время наступило затишье. Это не означало того, что черные оставили нас в покое, просто не было никаких серьезных атак. Они, видно, в очередной раз прикидывали, как бы им эдак получше уничтожить и меня, и Светлану. Светлана практически каждый день, точнее ночь, блуждала по вселенским просторам. После произведенных мною у нее перестроек, ее сущность более не была привязана к своему физическому телу на поводке, как это у всех остальных. Связь с физическим телом, тем не менее, существовала, но на принципиально новой основе. В обычной ситуации… Если сущность человека выходит из своего физического тела, она не только не может пройти через качественные планетарные барьеры, но и не в состоянии удалиться от тела на расстояние больше, чем это позволяет так называемая Серебряная Нить, связывающая сущность с телом человека. Чем дальше от физического тела, тем эта Серебряная Нить становится тоньше и тоньше, и на определенном расстоянии от тела Нить становится настолько тонкой, что может оборваться. Что периодически случается, когда неопытные люди пытаются выходить из своего тела или чрезмерно увлекаются после выхода из онного. Это как нырять очень глубоко в море, когда человек, заметив что-нибудь интересное или красивое на дне, старается донырнуть до этого. И иногда это получается, но нужно еще учитывать, что необходимо добраться и обратно. А под водой без маски расстояние обманчивое. Может случиться так, что человек донырнет до какой-нибудь ракушки, а вот на обратно воздуха может и не хватить. Этот пример я привел не теоретический, а из собственной практики. В середине июля 1986 года перед началом моей службы в армии я в первый раз в жизни поехал на Черное море в хорошо знакомый многим город Судак. Так получалось, что хотя я и родился на Северном Кавказе почти на одинаковом расстоянии и от Черного и от Каспийского моря, но до 1986 года ни на одном из них не бывал. Дело в том, что во время летних каникул, когда у моих родителей был отпуск, мы всегда ехали на все время отпуска на хутор Кундрючинский Ростовской области, где жила и работала пчеловода моя бабушка с материнской стороны. Степи там были знатные, сальские степи. Но моря не было, ни настоящего, ни рукотворного. Но там было несколько очень хороших прудов с довольно-таки чистой, слегка горьковатой водой. Именно на этих прудах я и научился сам плавать и плавать довольно-таки неплохо. И вот, оказавшись в первый раз на море, мне все было в диковинку. Под судаком море имеет каменистое дно, и в силу этого очень мало взвесей в воде, и вода чистая. В один из солнечных дней я нырнул, и мне очень захотелось достать красивую ракушку со дна. Чтобы ее достать, я погружался все глубже и глубже, а когда достиг желаемого – начал всплывать к поверхности, а воздуха у моих легких уже не осталось совсем. Я, как можно, быстрее плыл вверх. Поверхность моря казалась совсем рядом, Протяни руку и достанешь, а на самом деле она все не приближалась и не приближалась. Уже дышать совсем нечем, глаза говорят еще чуть-чуть, и ты сможешь вздохнуть. А это чуть-чуть все не наступало и не наступало. Так я для себя усвоил первый урок обмана зрения под водой. Мне удалось подавить свое рефлекторное желание вздохнуть, несмотря ни на что, и в конце концов я добрался до поверхности воды и смог вздохнуть столь желанный воздух. Погружаясь под воду, попадаешь в совершенно другой мир, столь непривычный для нас, живущих в воздушной среде. Если вода достаточно прозрачная и морское дно к тому же богато красками, то попадая в этот загадочный мир, полностью теряешь привычное ощущение времени и пространства. Я это испытывал сам и, думаю, испытывал каждый человек, который хоть раз опускался под поверхность воды. И привел я это все восприятие погружения под воду по одной простой причине. Когда человек покидает свое физическое тело, он оказывается в принципиально другой среде, в которой действуют законы принципиально отличные от привычного для нас физического мира. Поэтому, когда человек силой своего сознания выходит из своего физического тела, то он сохраняет при этом свое земное сознание со всеми вытекающими из этого последствиями. Восприятие нами мира через наши физически плотные органы чувств совершенно непригодны для действий в условиях после выхода из тела. Отличия восприятия до и после сознательного выхода из тела отличаются во много раз. Можно сказать, что они несоизмеримы с отличиями нашего восприятия под водой и над водой. Поэтому, чтобы хотя бы представить себе эти отличия восприятия в теле и вне тела, Желающие могут увеличить в сотни раз отличия восприятия при погружении под воду. Если под поверхностью воды действуют все те же законы, что и над поверхностью, только с некоторыми особенностями, то после выхода из своего физического тела сущность человека оказывается в совершенно непривычных для нее условиях. И довольно часто это становится причинами серьезных последствий для новичка, а порой и приводит к его гибели. Следует помнить, что сознательный выход из тела принципиально отличается от выхода сущности во время нормального сна. Когда человек засыпает и его сущность выходит из физического тела, происходит и снятие барьера на уровне подсознания, сущность получает полное представление о том, как и что необходимо делать вне тела, так как практически каждый человек имеет предыдущие реинкарнации и довольно длительные периоды нахождения между телами во время которых было достаточно времени для изучения особенностей других планов нашей планеты. Когда же человек выходит из своего физического тела сознательно в первый раз, то у него есть только одно восприятие реальности – то, которое было приобретено в физически плотном теле. При этом не происходит пробуждение прошлой памяти. И в основном потому, что наработанное в данном конкретном воплощении сознания не допускает ничего другого. Так вот, выйдя из своего физического тела, продолжая мыслить так же, как и при нахождении сущности в теле, человек оказывается в совершенно новых и неведомых для него условиях. Но тем не менее, когда человек сознательно оказывается вне своего физического тела, то, что он видит и воспринимает, всегда потрясает. Человек перестает ориентироваться по времени и в пространстве. Не следует забывать, что время – условное понятие, введенное человеком. Окружающее пространство завораживает и потрясает человека, вышедшего из тела в первый раз. И часто, как загипнотизированный, человек, вышедший из тела сознательно, очень часто начинает уходить все дальше и дальше от своего пустого физического тела, порой даже не обращая внимания на то, что толщина и яркость серебряной нити, связывающие его сущности тела, становится все тоньше и тоньше, и теряет свою яркость и плотность. Если человек, вышедший из тела, так немножко увлечется тем, что происходит вокруг него, нередко происходит обрыв серебряной нити, и его физическое тело умирает. Это равносильно тому, как нырнуть слишком глубоко, не рассчитав потребности в кислороде на обратный путь. Так и здесь, уйдя чересчур далеко от своего физического тела, можно оборвать эту серебряную нить и погибнуть тоже. Кроме этого, существуют еще области пространства, которые неопытную сущность может элементарно затянуть, как водоворот со всеми вытекающими последствиями. Плюс неопытных путешественников по другим измерениям планеты, эти путешествия неправильно называют астральными, поджидают разные хищные или паразитические сущности, как имеющие, так и не имеющие сознания, которые отслеживают таких новичков, или обрезают серебряную нить и превращают захваченную таким образом сущность своего вечного раба или вечного донора потенциала, или начинает свою грязную игру с ним ради все того же потенциала. При этом игра может вестись очень тонко, когда обычно происходит сканирование сознания новичков и создание таких камуфляжей, на которые конкретный человек может легко купиться. Если человек верит или даже слышал об ангелах, перед ним появляются ангелы. Но стоит только снять с этих ангелов их наряды, под этими нарядами оказываются самые что ни на есть монстры. Как же много народа попадается на эти примитивные уловки паразитов того или иного уровня только потому, что проецируют свои представления с физического плана на другие, в которых действуют совсем другие законы и понятия? Неужели так сложно понять, что нельзя переносить представления, наработанные человеком, с помощью пяти органов чувств физического плана на другие уровни? Неужели так сложно понять, что нужно расширять свои представления? посредством создания новых органов чувств для каждого нового уровня. И с помощью этих новых органов чувств создавать новые представления, соответствующие каждому новому уровню. Только расширение своих представлений о новых уровнях, а не проецирование уже имеющихся, позволяет человеку получить более-менее адекватную картину о других измерениях. Но почему-то такая тривиальная мысль не осенила никого из тех, кто умудрился тем или иным способом выскочить из своего физического тела. И одна из основных причин такого театра абсурда заключается в том, что сознание этих людей преднамеренно искажено системой ложных представлений, навязанных им социальными паразитами, которые уже довольно долго правят бал на нашей Мидгард-Земле. И еще, конечно, искаженное понимание своего величия, которого просто нет и не может быть по одной простой причине. Неужели так сложно понять, что если ты увидел в окно какое-нибудь событие, то это не делает тебя героем этого события. Созерцание события важно, но никоим образом не влияет на само событие. Только активное участие в происходящем дает право человеку говорить о своем участии в этом, и в зависимости от того, к чему привело это вмешательство, появляется право говорить об этом. И даже если онное вмешательство было положительным для происходящего события или действия, Нормальный человек не будет кричать о своем величии, даже если его действия действительно привели к чему-то значимому или грандиозному, ибо совершаемые действия говорят о том, что данный человек достиг определенного понимания природы и ответственно понимает все последствия своего вмешательства. А если человек достиг понимания в полном смысле этого слова, заниматься самовосхвалением просто глупо. И это говорит о том, что восхваляющий себя не дорос сознанием до того, что он, она могут делать, и это чревато последствиями. Так как подобная слепота говорит о разных уровнях развития у такого человека, его возможности и его сознания, и ответственности за свои поступки. Если человек сам этого не понимает и не устраняет подобный эволюционный разрыв, он становится легкой добычей для паразитов разных мастей или сам скатывается рано или поздно в категорию онных. Ибо такой качественный разрыв между сознанием и возможностями может существовать только очень короткое время, в течение которого уровень сознания должен подняться до уровня возможностей или даже выше. А это невозможно без пересмотра человеком своих представлений и понимания происходящего и осмысления своей ответственности за все происходящее. Понимание происходящего накладывает на человека ответственность за онное. Попытаюсь пояснить последнее на примере, понятном каждому. Если проходящий мимо человек видит, что кто-то тонет в реке или озере, то действиями нормального человека будет попытка спасти утопающего. Если человек умеет плавать, он должен, если он действительно человек, броситься в воду и вытащить утопающего на берег и при необходимости должен сделать все, чтобы поддержать и сохранить жизнь утопающему. Если человек не умеет плавать, он должен сделать все возможное и невозможное, чтобы найти способ помочь утопающему. Бросить утопающему веревку, спасательный круг, любое другое плавучее средство, чтобы тонущий смог продержаться до тех пор, пока он не позовет других людей, чтобы вытащить утопающего из воды. А если не умеющий плавать не попытается сделать что-нибудь для спасения утопающего и последний погибнет, то можно только сожалеть о том, что такой человек не пытался сделать хоть что-нибудь для того, чтобы спасти другого. Но его нельзя обвинить в гибели, а только в пассивности». Но если человек умеет плавать и даже очень хорошо, и ничего не делает для спасения утопающего по тем или иным причинам, то такой человек несет ответственность за гибель человека, несмотря на то, что не он виновен в том, что данный человек оказался в воде. Он оказывается виновным в его гибели по причине своего бездействия, и никакие оговорки о том, что не было времени, или вода холодная, или я спешил и так далее, не могут быть извинительными для бездействия, которое повлекло гибель человека. Надеюсь, с такой позицией согласится каждый нормальный человек. На этом доступном для понимания каждому человеку примере можно качественно показать ответственность человека перед другими, а главное перед самим собой за последствия своих действий или отсутствие онных. В данном примере умение плавать является возможностью человека к действию, а действие по спасению тонущего человека – ответственностью умеющего плавать за жизнь утопающего – Умеющий плавать отвечает за жизнь утопающей, бы от его действия или бездействия зависит жизнь человека. Умение плавать относится к свойствам и возможностям человека, а действия или отсутствие онных – к его пониманию своей ответственности по отношению к другим и зависит от уровня сознания человека. Ничего не меняется, если человек имеет принципиально другие свойства и возможности влиять на природные процессы в большем или меньшем масштабе, управлять этими процессами или даже изменять их. Единственным отличием человека, владеющего этими возможностями, от человека, умеющего плавать, заключается в уровне ответственности за свои действия или бездействия. Чем больше человек может, тем выше у него уровень персональной ответственности – хочет он этого или нет, нравится ему это или нет. При таком понимании у человека не может возникнуть никаких мыслей о своей исключительности – Ибо единственная исключительность в подобной ситуации заключается в исключительной ответственности данного человека за свои действия или бездействия. А это не пархание в лучах собственной славы, а огромное бремя ответственности такого человека перед всеми остальными, особенно если остальные еще спят. К сожалению, из-за искаженного мировосприятия большинство людей от природы, наделенных теми или иными способностями, не имеют соответствующего уровня развития сознания. И именно эту брешь между уровнями возможности и уровнями сознания используют социальные паразиты разных уровней. Конечно, временное рассогласование между уровнем возможности и уровнем сознания неизбежно, но при отсутствии понимания этого момента или пренебрежении онным, рано или поздно приводит такого человека к темной стороне или делает возможным захват такого человека паразитами. Меня всегда удивляла одна особенность, которая наблюдалась практически у всех тех, кто заявлял о той или иной своей исключительности. Когда в силу тех или иных обстоятельств человек обнаруживал наличие у себя возможностей, которые отсутствуют у большинства других, очень часто эти природные возможности открывались у человека в самом зачаточном состоянии. Но об этом человек даже не задумывался, а только акцентировал свое внимание на том, что у него есть что-то, чего нет у остальных. И это наполняло душу человека пониманием своей исключительности, что обычно немедленно использовалось паразитами. И вот паразиты разных мастей, увидев такое противоречие между уровнем возможностей и уровнем сознания, ответственности, начинают свою грязную работу. Они делают все, что в их силах для того, чтобы эта, порой еще относительно небольшая брешь, между возможностями и уровнем сознания увеличивалась все больше и больше. И, конечно, увеличение размеров этой бреши они могли добиться только за счет искажения и извращения сознания человека, так как создать новые качества и свойства они не в состоянии. А достигают они этого весьма просто. Для начала паразиты сканируют такого человека и, определив, во что он верит, создают себе камуфляж в соответствии с этим верованием. Например, если человек верит в Христа, то паразиты появляются перед человеком в образе Христа. Причем таком, какой полностью соответствует представлениям этого человека о том, как должен выглядеть Иисус Христос. Этот простейший психологический трюк, подтвержденный соответствующей голограммой, действует безотказно и не только с Иисусом Христом, но и с любым другим образом в голове человека, которому данный человек испытывает, если не абсолютное доверие, то хотя бы большое. Таким образом паразиты надевают камуфляж в точности соответствующий представлениям конкретного человека на уровне его подсознания. И поэтому этот человек к такому образу испытывает исключительное доверие. И после этого, когда человек скушал камуфляж, что сразу говорит об отсутствии у такого человека понимания, что к чему и как происходит на других уровнях реальности, паразиты начинают свою основную игру. Которая заключается прежде всего в том, что появившийся в кавычках Иисус Христос, к примеру, начинает телепатически передавать такому человеку, что он явился к нему только потому, что только он, она искренне верили в него. Но самое интересное в том, что точно такие же слова в кавычках Иисус Христос говорит одновременно сотням, если не тысячам других людей, оказавшимся в такой же ситуации. Но потом начинается существенное отличие в том, что этот в кавычках Иисус Христос сообщает своим избранным. Эти избранные печатают потом переданные им откровения Христа, и что самое странное в этих откровениях, так это то, что все эти откровения отличаются друг от друга, как небо и земля. И что самое интересное, так это то, что откровения Иисуса Христа в каждом отдельном случае соответствовали уровню образования, понимания, культуры, и что самое главное – личным представлением этих избранных. И этому существует очень простое объяснение. Паразиты, исполняющие роль Иисуса Христа, черпали свои откровения из глубин сознания своих избранных. Но если с такой категорией избранных понятно, почему они оказались в плачевной ловушке, то весьма сложно понять тех, кого примитивно ловят на их личные амбиции. Человек только-только открыл свои глаза, а вышедшие на контакт с ним заявляют такому человеку, что он, она назначаются правителями Земли, галактики или Вселенной в зависимости от уровня амбиций человека. И человек начинает раздуваться от собственного величия и даже не задает вполне закономерный вопрос в такой ситуации. «Что я сделал такого, что вы на меня накладываете такую ответственность?» Ведь этого требует простейшая логика. Человек еще ничего не понимает на уровне одной планеты не говоря уже о чем-то большем, а ему говорят о том, что он должен управлять, к примеру, Вселенной. Это равносильно тому, чтобы ребенка ясельного возраста, который еще только первый раз сказал «агу-агу», назначить верховным главнокомандующим. Не ли нелепо? Почему-то этого никто не делает, и тем более никто не будет выполнять команды верховного главнокомандующего типа «агу», «мама», «папа», и не потому, что младенец плохой, а потому, что младенец должен научиться сначала ходить, говорить, получить соответствующее образование, показать в деле свой великий талант полководца, после чего он получит назначение верховным главнокомандующим и будет нести полную ответственность за свои приказы и тех людей, которые доверили ему своей жизни. Почему-то это понятно каждому, но это элементарное понимание почему-то куда-то исчезает, когда эволюционный младенец делает свой первый вздох при рождении, а ведь прорыв того или иного человека на более высокий уровень есть не что иное, как его рождение на этом уровне, со всеми вытекающими из этого последствиями. Но если для рожденного женщины ребенка сказанные первые слова «мама» или «папа» вполне естественны и закономерны, то для рожденного на другом качественном уровне взрослого человека такое поведение, по крайней мере, смешно. Талантливый человек может пройти все промежуточные между этими уровнями ступеньки очень быстро, но их надо сначала пройти, прежде чем появятся опыт и качества для того, чтобы управлять Вселенной. И непонимание этой простой истины делает такого эволюционного ребенка легкой добычей для паразитов всех уровней. Попавшись в лапы паразитов, такой человек с искаженным сознанием почти всегда обречен на эволюционную гибель. Ибо как только паразиты увидят, что данный человек имеет брешь между сознанием и возможностями, они сделают все возможное и невозможное, чтобы этот человек навсегда остался в неведении о том, что есть что на самом деле. Но они не только будут поддерживать ложные амбиции, но и будут создавать условия для того, чтобы эта брешь между уровнями сознания и возможностями превратилась со временем в большую пропасть. Ибо только в этом случае они будут иметь возможность постоянно обворовывать попавшего в их сети, пожирать его качество и потенциал. Но самое странное в этом, то что когда такому человеку объяснишь ситуацию и даже покажешь, кто на самом деле те, кто возвел его в статус правителя вселенной, он продолжает отрицать очевидное, потому что ему лично нравится быть правителем вселенной, и он не хочет ничего иного слышать об этом, и тем самым вполне возможно лишает себя шанса действительно стать правителем вселенной если бы он продолжил свое развитие дальше, а не остановился на пороге этого развития. Мне откровенно жалко таких людей, которые действительно, имея природные дары и возможность развития, покупаются на примитивную ложь только потому, что эта ложь совпадает с их амбициями при отсутствии у них элементарной логики и способности мыслить аналитически. Так или иначе, паразиты на планетарных уровнях. Собирает свой довольно-таки богатый урожай, и, к сожалению, очень мало кто в состоянии пробиться через их кордон. И основная причина этому – попытка спроецировать привычные представления на качество на другую реальность, вместо того, чтобы расширить свои старые представления, добавив к ним новые, приобретенные на другом уровне реальности. И это качество расширения своего сознания является основным условием для развития. Ведь это так очевидно, наше сознание на физическом уровне формируется посредством пяти органов чувств, которые служат человеку для адаптации к этой экологической нише, которую человек занимает, как вид живых организмов. При прорыве человека по той или иной причине на другой качественный уровень реальности, он оказывается в совершенно других условиях природы, соответствующих этому конкретному уровню. На этом уровне пять привычных органов чувств человека не могут обеспечить адекватного отражения реальности на этом уровне. Ведь на другом уровне нет световых волн физически плотного мира, так же как нет звуковых волн осязания, запахов и вкуса в привычном для нас понимании. Наш мозг, включившись в другой уровень реальности, не имеет органов чувств для этой реальности и вынужденно трансформировать поступающую с этого уровня информацию в привычные для человека формы. При этом теряется огромный объем информации и «человек» в принципе оказывается практически слепым на этом уровне, несмотря на то, что в мозг может поступать информации даже гораздо больше, чем на физически плотном уровне реальности. Но «больше» не значит «вся», а значит только то, что в мозг поступает дополнительная информация, которой у человека не было до выхода на другой уровень реальности. Но эта дополнительная информация, только маленькая струйка той информации, которая существует на этом другом уровне. Только о том, что эта маленькая струйка человек, даже не подозревает. Только создав новые органы чувств, структуры мозга, которые на других уровнях заменяют глаза, уши и так далее, можно расширять свое сознание до нового качественного рубежа. Ведь как ни крути, наши физические органы чувств являются только датчиками, через которые в мозг поступает информация, и только мозг раскладывает все по полкам нашего сознания. При развитии на других уровнях у человека не вырастают дополнительные глаза на затылке или где-нибудь еще, или что-нибудь еще, как могут подумать многие, не понимающие того, как работает наш мозг. Созданные новые структуры мозга и становятся несколько необычными глазами, ушами и так далее, на каждом новом уровне реальности, на которую прорывается человек при своем эволюционном движении вперед. Человек, получая несколько необычным образом информацию в свой мозг через структуру мозга, может затем трансформировать ее в привычные для себя и других формы зрительный ряд или звуковой. Конечно, при этом будет теряться часть информации, порой очень большая часть, и об этом не стоит забывать. Но если при таком упрощении стоит цель только ориентации в пространстве, то в таком упрощении нет никакого вреда. Только всегда надо помнить о том, что при такой адаптации информации других уровней под обычные и привычные для человека формы, за бортом оказывается очень многое, но если использовать это только для ориентации на других уровнях, от этого будет только польза. Выбрав из окружающего на другом уровне с помощью таких упрощений то, что необходимо, можно затем включиться в остальную информацию с этого уровня, но только ту, которая действительно важна и необходима. Такой метод двухуровневой, точнее многоуровневой работы с информацией позволяет не утонуть и в прямом и переносном смысле в информации, которая насыщает каждый новый уровень реальности, который открывается человеку при его движении вперед. Да еще хотелось бы немного остановиться на весьма популярном сейчас понятии «информационное поле», в которое можно включиться и получить любую информацию. По представлениям некоторых, все знания существуют в информационном поле, и нужно только включиться в это поле и считать эту информацию. Но это далеко не так, и кто-то это специально навязывает, чтобы посредством такого обмана создать условия для того, чтобы поверившим в это людям сливать только ту информацию, которая выгодна, чтобы не допустить пробуждения человека после того, как он прорвется на другой уровень. В физическом мире нас окружают повсюду природа, наши органы чувств поставляют каждую секунду в мозг информацию о том, что происходит вокруг нас. Увидим и слышим, как ветер шелестит листьями в лесу, как жужжит пчела, собирая нектар с очередного цветка, чтобы отнести его в свой домик. Мы слышим пение птиц, видим, как они порхают в небе, мы восторгаемся красотой и многообразием природы. Но является ли все это знаниями? Нет, это только информация о происходящем внутри и вокруг нас. И эта информация станет знанием только тогда, когда человек осмыслит эту информацию, поймет причинно-следственные связи и достигнет в конечном счете просветления знаниям. Так вот, прорвавшись на другой качественный уровень, человек сталкивается с точно такой же ситуацией. При наличии возможности получить достоверную информацию с другого уровня человек только собирает ее. Там так же, как и на физическом уровне, знания в готовом виде не существуют. Знания человек может приобрести только пропустив новую информацию через себя. И осмыслив ее, достигнув просветления. Но кто-то может возразить мне тем, что им передают знания. Действительно, некоторым людям, вышедшим на другой качественный уровень, передают ту или иную информацию. Возникает только вопрос: кто и зачем передает эту информацию и действительно ли эта информация достоверна. Но этого вопроса почему-то никто не задает. И причина этому в том, что человеку сначала сообщают о его исключительности, и когда человек растет от этого, начинают передавать через него разные откровения. И делают все это все те же паразиты. И их цели все те же, что и изложенные мною ранее. Ввести в заблуждение и использовать вновь проснувшихся для своих целей, не позволяя ему развиться дальше. Дело в том, что светлые силы никогда не передают знаний по одной простой причине. Проснувшийся человек должен быть готовым к знанию, о простой передаче знаний невозможно добиться просветления человека. Просветление наступает только тогда, когда человек проходит просветление сам, пропуская через свое сознание новую информацию и через свои действия проверяя это понимание на практике. Только адекватные практические действия показывают, насколько данный человек правильно осмыслил новую информацию и готов двигаться дальше. Передача знаний человеку, не достигшему просветления, равносильно передаче ядерного чемоданчика ребенку и с инструкцией не нажимать ни в коем случае на красную кнопочку. Иначе произойдет нечто ужасное. Наверное, не надо прояснять, что сделает ребенок после такого комментария насчет красной кнопки. Вообще земные паразиты достигли многого на нашей матушке земле. Они создали королевство кривых зеркал, навязав всем людям фальшивые представления, в том числе и о самом человеке. Навязываемая идея, между прочим, действенная идея, которая работает на разрушение логического мышления человека и мышления вообще. С одной стороны, навязывается идея, что человек создан по образу и подобию Господа Бога, что наполняет человека мыслью о своем величии, как-никак все-таки Божье подобие. А с другой стороны, тому же самому человеку вбивается мысль о его греховности, ничтожестве и самое интересное, что человек раб Божий. Вообще-то странно получается, каким-то образом подобие Божие оказывается его же рабом, что само по себе является абсурдом. Но это является абсурдом только на первый, самый беглый взгляд. Потому что если приглядеться, только чуточку повнимательнее, обнаруживаешь самую настоящую подводную мину. Запущенные одновременно противоположные установки для сознания человека тянут это сознание человека в противоположные стороны, и приводят к разрушению цельности оного сознания, созданию взаимоисключающих течений в сознании. Именно поэтому и возникает ситуация, когда человек, прорвавшись благодаря своим природным данным на качественно новый уровень, даже не задумывается над тем, чтобы развить свое сознание в принципиально новых условиях, а просто проецирует уже имеющиеся представления. Зачем что-нибудь развивать, если мы созданы по образу и подобию Божьему? Ведь у нас и так все есть, мы можем быть чуточку ниже Господа Бога, иначе как мы можем быть его подобиями. И эта логическая ловушка срабатывает практически всегда. Когда человек сознательно выходит из своего тела, у него сохраняются все эти ложные представления. В принципе, сознательный выход из собственного тела только еще больше убеждает человека в том, что он создан по образу и подобию Господа Бога. Ведь получилось же, казалось бы, невероятно, выход из своей физической оболочки. Такое явно говорит о божественной природе человека, думают попавшие под влияние ложных представлений, и поэтому даже не думают о том, чтобы совершенствовать себя. Ведь образу и подобию Господа Бога совершенствоваться просто некуда, ведь выше подобия Божьего только сам Господь Бог, а они пока не претендуют на место самого Господа Бога но тем не менее уверены в своем изначальном величии, которого нет и не может быть по одной простой причине – величие человека в делах его, а не в самомнении. Но созданная социальными паразитами на Мидгард-Земле ложная система представления о природе человека является именно такой питательной средой для мнимой гордыни человека – если кто-то возразит по поводу того, что не все веруют в Бога на земле, что есть еще так называемые атеисты, которые отрицают Бога и поэтому не попадают под разрушающее действие на сознание ложных представлений. К сожалению, это утверждение тоже неверно, так как атеисты говорят, что человек – царь природы, и этим все сказано. Немаловажен и тот факт, что создали веру в Бога и создали атеизм одни и те же социальные паразиты – для того, чтобы было легче манипулировать массами и натравливать одних на других при решении своих собственных целей. Таким образом, социальные паразиты подбирают под свое крыло и тех, кто верит в Бога, и тех, кто эту веру не принимает. Неправда ли хорошо придумано? У социальных паразитов все работает на них, и в одном и в другом случае они формируют у людей искаженное сознание – искажённая в такой степени, чтобы не допустить людей к истинному пониманию природы самого человека, его сознания и его возможностей, и одним и другим способом паразиты загоняют в тупик ложного понимания сущего, ибо только в этом случае у них получается удержание человека под своим контролем. Паразитами сознательно создается противоречие между содержанием и формой. И, к сожалению, человек охотно принимает эту фальш, потому что эта фальш обещает ему мнимое величие, ибо истинное величие каждого человека в его делах и поступках, больших и малых, в рутинной тяжелой работе, которую человек должен делать каждый день, день за днем, и в которой на первый взгляд нет никакого величия. Но истинное величие всегда рождается именно из такого рутинного труда во имя чего-то большего, чем удовлетворение физиологических потребностей человека». Истинное величие не в крике об этом величии. Обычно о своем величии кричат люди-неудачники, которые не смогли реализовать себя при наличии великих амбиций. Истинное величие в труде на благо других, не ожидая благодарности и славы, почести и признания. Все это шелуха искаженных представлений, навязанных людям паразитами, чтобы затуманить им мозги ложными идеалами, которым как раз и не нужно стремиться. И все это вместе приводит к тому, что человек – только-только открыв свои глаза, опираясь на ложные ориентиры, закрывает навсегда или надолго себе дорогу к величию, суть которого в великой ответственности за каждый свой поступок и деяние, ответственность за тех, кто от тебя зависит. И очень грустно видеть, как люди, имеющие великолепные природные задатки, опираясь на ложные ориентиры, становятся марионетками в руках паразитов разных уровней. И самое досадное в том, что на предложение помочь освободиться от контроля паразитов, такие люди чаще всего отвечают отказом. Очень уж не хочется отказываться от трона, на который их возвели эти самые паразиты. Для них сладкая иллюзия – желание тяжелого труда, во имя еще неизвестно чего. Тут ты уже и бог, и царь, и герой, а там нужно шевелить мозгами, решать возникающие проблемы, рисковать своей жизнью и здоровьем, и еще неизвестно, хватит ли на все это пороха. В этом и кроется разгадка парадокса, почему паразиты разных мастей так легко и быстро подчиняют своему контролю большинство одаренных от природы людей, которые только-только начинают открывать свои глаза. А теперь вернусь к тому, с чего я начал свое очередное лирическое отступление. Перестройка мозга, которую мне удалось придумать, принципиально изменила ситуацию с серебряной нитью, связывающей пустое физическое тело и вышедшую из в сущность человека. После преобразования мозга человек может сознательно выходить из своего тела в принципе на неограниченные расстояния. Точнее расстояние удаления сущности от своего физического тела определяется после преобразования мозга только качественным уровнем развития самой сущности, а не длиной серебряной нити между телом и сущностью, как в обычном случае. Если сущность после преобразования мозга упирается в какой-либо качественный барьер и не в состоянии двигаться далее, достаточно только создать новые свойства и качества, которых не хватает и вперед. Необычное качественное проявление после моей перестройки мозга неожиданно проявилось и во время приборных исследований. В первый раз это наблюдалось, когда в мае 1989 года происходили съемки в Институте мозга в Москве. В роли подопытного кролика добровольно выступал журналист Михаил Дехта. К мозгу Михаила подключили датчики энцефалографа внутри камеры Фарадея, исключающие какие-либо другие полевые воздействия извне. Когда все было готово, сотрудник лаборатории мозга Сергей, его фамилию я не запомнил, включил запись показаний и предложил мне сделать что-нибудь такое эдакое с Михаилом. Я решил опробовать одну свою идею. Я отправил Михаила не в космическое пространство, а в микромир – что мне показалось тоже весьма занимательным. Я ввел его в необходимое качественное состояние и сделал его микроскопического размера, а после этого отправил путешествовать внутрь его собственного тела. Попав внутрь своего кровеносного сосуда, он вместе с потоком своей крови стал путешествовать внутри своего собственного тела. Этот эксперимент я проводил в первый раз, и в первый раз Михаил оказался внутри самого себя. Можно сказать, что Михаил оседлал свой эритроцит и стал перемещаться вместе с ним из органа в орган. Когда это все началось, Михаил был настолько потрясен всем тем, что он видел при своем столь необычном путешествии, что потом еще долго рассказывал всем о своих впечатлениях. Когда он таким не совсем обычным способом попал в одну из своих клеток, я предложил ему путешествовать по своим хромосомам. Я еще больше уменьшил его, в результате чего спирали его собственных хромосом превратились в огромные туннели, по которым он мог спокойно гулять. При некоторой коррекции восприятия, сделанной мной, он увидел в спирали каждый ген, а зная химическую и пространственную структуру нуклеотидов, образующих наши гены, придавал каждому из нуклеотидов свой цвет, и он смог видеть не только каждый ген своей собственной хромосомы, но и каждый нуклеотид. Но это не все». Достаточно было только мне задать соответствующую задачу, и Михаил видел не просто свои собственные гены, но мог и обнаружить, какое из его генов имеет то или иное повреждение. Польза от всего этого еще была и в том, что точно так же он мог путешествовать внутри любого другого человека, и при этом еще не только в его настоящем, но и в будущем и в прошлом. Но не просто путешествовать, а еще и добывать любую информацию о состоянии организма на молекулярном уровне или клеточном, в зависимости от необходимости. И при всем при этом его данные отражали реальное состояние человека, первопричины его заболеваний. Михаил сам не мог управлять всеми этими путешествиями, он был наблюдателем-пассажиром, которого я перемещал и в прошлое, и в будущее, управляя всеми этими процессами. Но даже и роль пассажира не была столь легкой. Волей-неволей он попадал под большие нагрузки, которые были для него еще весьма существенными. При всем при этом, во время своего не совсем обычного путешествия, Михаил еще с неподдельным удивлением и изумлением описывал все то, что он видел во время этого путешествия. Наверное, некоторые из читающих эти строки, особенно скептики, захотят повертеть виртуально пальцем у виска. Но не советуем этого делать. Хотя бы потому, что, как показали вполне реальные тесты с самыми точными приборами, информация, получаемая подобным образом, полностью совпадала с результатами приборных исследований, на которые порой тратилось очень много времени и средств, а результат был тот же. Даже не только тот же, но и гораздо более полный, позволяющий получать любые интересующие нюансы, на которые не способен никакой прибор. Но это еще не все. Надо было видеть лицо научного сотрудника института мозга Сергея и то, как он смотрел на показания энцефалографа. По показаниям энцефалографа следовало, что Михаил находится во время этого эксперимента, как минимум в состоянии комы. Это как минимум, а обычно такие прямые линии самописцев энцефалографа соответствуют состоянию клинической смерти или вообще мертвецу, если верить показаниям приборов. Так что предлагаю скептикам повертеть пальцем у приборов. А в это время, когда по показаниям приборов Михаил должен быть мертвым или на пути к смерти, он спокойно и даже с большим вдохновением и изумлением описывал все то, что он видит во время своего путешествия. Так что можно себе представить растерянность научного сотрудника института мозга. Но это, так сказать, внутреннее путешествие человека, хотя и несколько необычное. Михаил хоть и не покидал своего физического тела, но как бы это более точно передать, гулял своей очень сильно уменьшенной сущностью внутри своего тела, а что касается внешнего путешествия сущности, все обстоит точно так же. Впервые эксперименты с полным выходом сущности из тела при записи энцефалограммы мозга я провел уже находясь в США, когда я приобрел многоканальный энцефалограф с выводом данных на компьютерный монитор. Под опытным кроликом выступала в этих экспериментах моя жена Светлана. Сначала некоторое время велась запись сигналов мозга в обычном состоянии, когда сущность Светланы находилась внутри ее тела, и только после того, как прибор показал абсолютно нормальную свою работу, я предложил Светлане покинуть ее тело. Как только она вышла из своего тела, все показания энцефалографа немедленно упали до нуля. Данные энцефалографа на экран компьютера выводились в цветной гамме от темно-синего до оттенков красного. При нулевой амплитуде сигнал энцефалографа цвет был темно-синим, и по мере роста амплитуды сигнала цвет становился все теплее и теплее: голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Так вот, после выхода Светланы из физического тела амплитуда сигнала немедленно упала до нуля, и весь экран стал темно-синим. Это состояние соответствует очень глубокой коме или смерти. А Светлана спокойно говорила, могла двигаться, температура ее тела не падала. Все это говорило о том, что она находилась в нормальном состоянии, и в то же самое время энцефалограмма ее мозга говорила о том, что ее мозг не функционирует вообще. Такого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но это реально, и это происходило в самом, что ни на есть деле, нравится это кому-то или нет. Если кто-то по-прежнему будет сохранять свой скептицизм, это их право. Ведь до сих пор в Южной Америке существует общество плоской земли, которые убеждены, что земля плоская, а никакая не круглая. И делают они этот свой потрясающий вывод на основании того, что каждое утро они видят восходящее солнце на востоке, которое движется по небосклону и садится на западе, а твердь земля остается неподвижной и к тому же плоской, так как они своими глазами видят плоский горизонт. Никакие доводы, что это не так, их не устраивают, ибо они доверяют своим органам чувств. Аналогично, если доверять только показаниям приборов, основанных на по крайней мере неполных представлениях о природе живой материи, нулевая активность коры головного мозга означает только смерть человека или как минимум глубокую кому, находясь в которой человек не может ни говорить, ни двигаться, ни проявлять любой другой активности – Присущий живым и здоровым людям. И самое интересное в том, что в подавляющем большинстве случаев они будут абсолютно правы. Дело в том, что странности в поведении приборов появляются только тогда, когда человек прошел через качественное преобразование мозга, когда мозг человека начинает работать в принципиально новом режиме, о котором современные ученые не имеют ни малейшего понятия. После качественного преобразования мозг человека начинает работать в совершенно других режимах, Точнее, человек по своему желанию может переводить режим работы своего мозга в разные режимы. В режимы, которые были просто невозможными для человека до качественного преобразования мозга. Так вот, реальные приборы показывают, что после качественного преобразования мозга, особенно у Светланы, которая прошла через такие преобразования мозга, которые я только смог придумать, взаимодействия между физическим телом и сущностью человека принципиально меняются. При сознательном выходе из физического тела в обычном состоянии физическое тело человека оказывается в глубокой коме, которая очень близко к состоянию клинической смерти. Практически никаких признаков жизни у человека в этом состоянии не наблюдается. Дыхание очень слабое и малозаметное, сокращение сердца очень редки. Не говорить, не нормально двигаться человек в таком состоянии не способен, а тело представляет собой пустой сосуд. После преобразования мозга, при практически нулевой активности коры головного мозга, что подтверждалось и экспериментами в институте мозга, и моими собственными экспериментами с энцефалографом человек, продолжает вести себя так, как будто сущность все еще в теле, в то время как ее там не было. По вполне понятным, надеюсь, причинам, я не буду описывать, каким образом этого мне удалось достигнуть. И не потому, что я не могу объяснить то, что я сам сделал, а потому что не хочу, чтобы детальная информация... Попала в руки врагов, которые, используя это знание, могут принести много вреда вреда не мне, а многим другим людям. Так или иначе, после преобразования мозга возникает принципиально новое качественное взаимодействие между физическим телом и сущностью человека, когда сущность при сознательном выходе из тела не оказывается привязанной, как на поводке с серебряной нитью, к своему телу, а приобретает истинную свободу от своего физического тела, без того, чтобы покинуть это тело навсегда. Но это еще не все. При обычном сознательном выходе из тела Сущность человека оказывается в Состоянии простого Наблюдателя и располагает потенциалом, который эта Сущность накопила на момент выхода из своего физического тела, но после преобразования Мозга Сущность по-прежнему располагает всем потенциалом своего физического тела, как и при нахождении Он и Сущности в теле. При таком сознательном выходе Сущности не только Тело продолжает себя вести, так, как будто Сущность никуда не выходила но и сущность находить вне своего тела располагает потенциалом своего тела так же, как и при нахождении внутри своего тела. А еще нужно учесть, что под условным названием «перестройка мозга» следует понимать качественное преобразование не только самого мозга, но и сущности человека, его физического тела на хромосомном уровне, когда не только активируются так называемые «спящие гены человека», но и создаются принципиально новые структуры у этих генов, когда хромосомы становятся многомерными и качественно-принципиально отличаются от изначальных. И это при всем при том, что ни человек, ни его гены внешне почти не изменяются. Довольно сильному изменению подвергается мозг человека, и это приводит к тому, что незначительно меняется даже форма черепа, но это уже не столь важно для текущего анализа. Поэтому после преобразования, через которое прошла Светлана, она не только могла перемещаться при выходе из тела, Вне зависимости от того, произошел сознательный выход из тела или выход сущности во время сна, она могла не только перемещаться на невероятные расстояния без какого-либо вреда для своего физического тела, но и могла находить вне своего тела действовать активно, если и не на полную мощность своего потенциала, все-таки сущности тела порознь, то очень близко к этому. А это принципиально меняет ситуацию. На протяжении всего существования цивилизации Мидгард земли а может быть и не только, возможности при сознательном выходе из тела, или как это многие называют во время астральных путешествий, и к тому же совершенно неправильно, практически сводятся к созерцанию. И хотя созерцание тоже важно и полезно во многих ситуациях, но относится к пассивному типу действия и мало что дает для дальнейшего развития человека – После преобразования мозга появляется реальная возможность не только пассивного созерцания происходящего при сознательном выходе из тела, но и при соответствующем анализе стратегии и тактики производить активные действия, продолжая свое развитие при сознательном выходе из тела и даже во время самого обычного сна, когда тело отдыхает от дневных правильных трудов. Таким образом появляется возможность непрерывного развития в любом состоянии, а также и активности, что принципиально меняет ситуацию. Это означает еще и следующее. Если тем или иным способом врагам удастся физически устранить, к примеру, меня, или ввести меня в состояние комы, или тем или иным образом повредить мой физический мозг, это в случае если. Мои действия в результате этого не пострадают никоим образом, а даже наоборот, в силу определенных причин, я получу возможность действовать в гораздо больших масштабах. Получается, что возникла ситуация, когда наличие или отсутствие физического тела практически ничего не меняет. Просто пока мое физическое тело еще не уничтожено, мое физическое тело остается фундаментом для моей сущности. При потере этого физического тела, в силу определенных причин, я в состоянии создать любое физическое тело и в любом месте, а при необходимости, можно создать и несколько физических тел, существующих независимо друг от друга, и при этом в них будет находиться одна моя сущность, как бы парадоксально это и не звучало. Трудно даже себе представить, какие возможности и качества может получить человек, если пойдет правильной дорогой. И при этом окружающий мир становится воистину многогранным и потрясающе красивым, великолепным, изумительным, восхитительным. Просто не хватит слов, синонимов, чтобы передать все великолепие и многоплановость того, что мы привыкли называть Вселенной. А ведь то, что понимает современное человечество под понятием Вселенной, отличается от реальной Вселенной, той, которая есть на самом деле, как небо и земля. Я, как обычно, немножко увлекся в очередной раз философствованием, но единственное, что меня утешает в подобных ситуациях, так это то, что кому-то мое философствование поможет разобраться, с теми или иными вопросами. Я очень надеюсь, что это именно так. А теперь вернусь к вновь к событиям моей жизни в реальном мире. На этом пока все, продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.